и менять фамилию. Однозначно Хотите, чтобы жизнь была счастливая, когда расписываетесь, меняйте фамилию. Также хочу сказать, что э, хорошо расписываться. Когда человек расписывается, это для мужчины хорошо. Обычно это выглядит так. Пожили, пожили, пожили, он ей там что-то покупал, она себе что-то придумала, еще ушла к другому, у него ничего не осталось. А вот когда есть совместное имущество, совместные дети, есть паспорте, печать государства на вашей стороне. Поэтому будете разводиться, хоть что-то останется. В Моей жизни очень много было знакомых, таких, которые посвятили жизнь женщине, после этого женщина влюбилась там за турка, за араба, за египтянина, за итальянца или что за кого-то, и после чего уехали от, такой, от такого мужчины, и он остался ни с чем, без имущества и так далее. Ну, ради чего жил вообще непонятно.